25 мая с региональным визитом Далгопилс посетил министр охраны окружающей среды регионального развития Артрус Том Сплэш. Во время встречи с первым заместителем председателя Думы Янисом Лачплисисом и советником по вопросам инвестиций и развития бизнеса Игорем Алексеевым обсуждалась реализация важных для города проектов, механизмы поддержки предпринимательской деятельности и многие другие существенные для развития региона вопросы, в том числе преимущества, которые даст создание аэропорта. Визит начался с посещения Далгопилской крепости. Министр был приятно уделен тем, насколько положительные перемены за последние годы произошли в этой исторической части и даугупился, и проявил большой интерес к запланированным инвестиционным проектам, которые в дальнейшем позволят крепости развиваться в разных направлениях. За этим последовало посещение ряда городских предприятий, во время которого обсуждались как преимущества, которые предпринимателям дают возможность участия в Латгальской специальной экономической зоне, так и то, как даугупским производствам удается преодолеть кризис, вызванный COVID-19. Подтверждением большого экономического потенциала города стал опыт предприятий, расположенных в индустриальных зонах. Огромная работа по ревитализации и развитию инфраструктуры промзон позволяет значительно улучшить условия работы из каждой годом увеличивает интерес предпринимателей к созданию в нашем городе производстве новых рабочих мест. Министр высоко оценил и вклад в самоуправление в улучшение городской инфраструктуры, благодаря чему в Даугапилсе создается благоприятное создание не только для работы, но и для отдыха и времяпрепровождения в кругу семьи. Одной из главных целей визита было обсуждение разработки общей программы и стратегии долгосрочного развития Даугапилса и Акшдаугского края. В контексте этого сотрудничества важнейшим инвестиционным проектом регионального масштаба является создание Даугапилского аэропорта и парка высоких технологий. Министр отметил, что реализация этого масштаба масштабного проекта, который уже получил финансовую поддержку правительства, даст мощный стимул экономическому развитию всего Латгальского региона. На данный момент Даугуплс уже получил господдержку в размере 250 тысяч евро на подготовку технической документации для развития Даугуплского аэропорта. В рамках программы, разработанной в Арам, можно подать заявку на реализацию именно таких значительных строительных проектов. Мы, несомненно, ждем от Даугуплса этой заявки, и это ясно демонстрирует общий потенциал и то, что этот аэропорт однозначно может здесь развиваться, так как это в вклад не только в благополучие Даугублса и будущего края вас, но и всего Латгальского региона. Ведь мы видим, как во время пандемии, например, меняются цепи поставок, сети логистики. И очень важно, что в этом вопросе мы можем сыграть значительную роль и использовать эти возможности для много более стремительного роста. Так что я считаю, что здесь определенно имеется очень высокий потенциал для развития. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугублской городской думы.